У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Мы открываем наше сердце, Господь. Мы открываем наш разум для Тебя, чтобы получить откровение Твоего Слова, откровение о Господе Иисусе Христе и о том, кто мы в Тебе. И мы прославляем Тебя, и мы берем его сегодня верой. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова сегодня вместе поприветствуем нашего гостя, брата Джерри Сывейла. Джерри, мы отлично провели да. время на прошлой неделе. Во мне это продолжает подниматься снова, снова и снова. Он, Он осыпает, осыпает меня. Я проснулся сегодня утром и сказал, Аминь. я осыпан и загружен. Да? На самом деле. Первое, о чем я подумал, когда проснулся сегодня. Давайте вернемся к тому месту Писания в 67-м Псалме, с которого мы начали на прошлой неделе. Оно всю неделю было нашим базовым местом Писания. Да. И 20 стих, в одном из переводов Библии звучит так. Благословен Господь, который ежедневно Осыпает нас благодеяниями Бог нашего спасения. Слава Аллилуйя. Богу! О, оно снова да. это сделало. Это приводит тебя в восторг, оно просто когда когда ты возгревает это меня внутри. Да. Оно показывает волю Божью, что Он ничего от нас не удерживает. Проблема в том, что мы не принимали. Да. Проблема никогда не была в нем. Бог никогда ничего не удерживал, говоря, что ж, глупец, я кое-чему тебя научу, ты будешь болеть следующие 10 лет. Это просто глупая, придуманная людьми религия. Очень глупо даже думать, что Бог когда-либо может быть таким. Я думаю сейчас о двух вещах. И затем, я хочу, чтобы ты просто расставил здесь все точки над «и», потому что что-то хорошее произойдет здесь сегодня. Номер один. Иисус сказал, молясь, дай нам на сей день. Сегодня, да. всей день, день, в сей день наш да. ежедневный хлеб. Хорошо. Давайте соединим это местописание с тем, что Он сказал. Дай нам нашу ежедневную порцию, да. Господь. Аминь. «Мой грузовик готов, загружай его сегодня». И у Иакова, брата Иисуса, по одному из родителей, который вырос в одной семье с Иисусом, у него, по сравнению со всеми остальными, был очень уникальный взгляд на Иисуса. И Иаков сказал, «Всякое, всякое, всякое даяние доброе, Приходит свыше от верно. Бога. Пусть ни один человек, когда он искушаем, не говорит, что он искушаем Богом, потому что Бог никому да. не приносит зло. Разве да, не то же самое, сказал Иисус? Избавь нас от зла. Я имею в виду, что мы должны брать это каждый день, ожидая, каждый да. день от Бога приходит да. моя ежедневная да. порция чего-то хорошего. Да. Очевидно, религия алгала нам. Все эти годы. И так многие люди Божьи по-прежнему живут в этой лжи. И они думают, что то, что мы здесь говорим, звучит настолько надуманным. Но для меня не переживать что-то от Бога каждый день, вот это звучит надуманным. Да. Потому что с самого начала в книге Бытия, как вы знаете, каждый раз, когда Бог что-то творил, сразу же после этого говорится, «И это было хорошо». Это было хорошо. Это было хорошо. И это еще даже до того, как Он сотворил человека. Все, что Он сотворил, это было хорошо. И когда Бог творил все это, Он думал о человеке. Поэтому к тому моменту, когда Он сотворил Адама и Еву, Он уже сотворил все, в чем они должны были быть задействованы, и назвал это хорошим. Поэтому Бог говорит, что Он изначально планировал, чтобы жизнь для человека была хорошей. О, Джерри, это здорово. Чтобы эта жизнь была хорошей. А теперь хорошей. соедини это с тем, что сказал да. Иаков. Все хорошее приходит свыше. Что ж, первое, что пришло свыше, это Бог. Да. Я имею в виду, что Он сотворил все это. И Он сказал, о, это хорошо. О, да, это хорошо. Он не сотворил ничего плохого. В какой день он сотворил рак? Я имею в виду, что все плохое да. пришло только после Верно. того, как пришло проклятие. Все это было хорошим до тех пор, пока к этому имел отношение Бог. Я могу видеть, как Бог стоит там и творит все это. И он думает о человеке. Да. Я просто могу видеть, да. как он стоит там, творит всю эту красоту и говорит. О, Адаму это понравится. Да, моему парню Ему это понравится. Это понравится. Да, Все, что Бог понравится. сотворил, было хорошим. Им это понравится. Бог хотел, чтобы у них была хорошая жизнь. Позвольте мне прочитать вам кое-что из 2 главы Ефесянам. это нравится. Это расширенный перевод Библии, Ефесянам 2.10. И там говорится, «Выбирая пути, которые Он приготовил заранее, чтобы мы по ним шли, живя хорошей жизнью, которую Он заранее спланировал и приготовил, чтобы мы ею жили». Да, верно. Со времен основания мира Бог думал, о хорошей жизни для человечества. Он никогда не планировал, чтобы мы что-либо знали о немощи и болезни, потому что их не существовало. Он никогда не планировал, чтобы мы знали что-то о нищете, недостатке и нужде, потому что их не существовало. Бог никогда не планировал, чтобы мы знали что-то о проклятии, потому что проклятие не существовало. Все, что Он сотворил, было хорошим. В свое время я проповедовал одну проповедь в церкви Стена Мура в Майами. Да. Я назвал ее «Если это не что-то хорошее, это не Бог». Понимаете? Джерри, я кое-что увидел, когда ты читал это местописание в Ефесянам. Слово Божье снова, снова и снова говорит, что Бог спланировал все это еще до основания мира. Он спланировал наши пути. У него есть план. И у него совершенным образом все это изложено. В его сердце и в его разуме был этот план для этого человека, который родился в Шрифпорте, штат Луизиана, и которого будут звать Джерри Севейл. И у Бога все это спланировано на всю вечность. И вот эти годы, этот самый короткий период нашей жизни, эти, так сказать, первые годы, которые мы да. проведем здесь да. на земле, но это закладывает основание для всего. И Бог сказал так, Джерри это понравится. О да, Джерри это понравится. Бог точно знает, что Джерри понравится. Он вложил в тебя эту способность да. любить что-то. Он сотворил тебя. Ты был рожден, чтобы делать определенные вещи. Я знал, что я был рожден, чтобы петь. Я знал, что я был рожден, чтобы летать. Да. Я знал это еще с самого детства. Я не облекал это в такие термины. Оно просто постоянно присутствовало в моей жизни. Да. И уже позже, в достаточно молодом возрасте, я делал такого рода заявления. О, да. я просто был рожден это делать. И как-то раз я участвовал в школе в небольшом эстрадном концерте. О, говорю вам, я вышел в тот вечер из дома, чтобы ехать туда, и папа собирался нас подвести. И я сказал, папа, это то, что я был рожден делать. Что ж, я тогда еще не знал, что буду да, проповедовать. Верно. И я не мог примирить одно с другим. Я знаю, что я должен летать. Я знаю, что я должен петь. Казалось, что призвание проповедовать мешало да, всему все что ты собирался делать. Но понимаете, Бог уже знал, что во мне все это было. И когда я начал следовать Его плану, когда я начал следовать Его пути, говорить да. Его слова, думать так, как думает Он, то я смог и летать. Я смог и петь, да. и я смог проповедовать, делать все это. И он говорит, да, да я же да. говорил тебе, что тебе это понравится. Когда я, наконец, посвятил мою жизнь Господу в 1969 году, в то время я владел автомастерской. И это было моей мечтой с детства, потому что это то, чем занимался мой папа. Я видел, как мой папа работал на всех этих автомобильных дилерах, когда его мастерство делало богатым кого-то другого. И я сказал, «Папа, научи меня тому, что ты знаешь, я хочу вложить это в мой собственный бизнес и сделать богатым себя, понимаете?» И насколько я могу помнить, мой папа хотел иметь свой собственный бизнес, но у него так и не получилось к этому прийти, поэтому он работал на всех этих автодилеров. У меня к 21 году уже был свой собственный бизнес, и я делал то, что всю жизнь мечтал делать мой папа, поэтому, очевидно, он очень мною гордился. Понимаете, у меня был собственный бизнес». Я шел по его стопам, что касалось кузовных работ и покраски, переделывания машин подгоночные и так далее. И с 11 лет я знал, что я был призван проповедовать. Смотря по телевизору Орала Робертса, я услышал призыв проповедовать. Но это мешало осуществлению моей мечты. Я никогда не сдамся этому призванию проповедовать. Я уже знаю, что я буду делать. Я знаю это с детства проповедовали мне кое-что здесь вставить. Ты слышал много лжи на этот счет. Да, именно поэтому я и У не хотел сформировалось проповедовать. Неправильно. Я да. видел тех проповедников, и именно поэтому мне да. не хотелось этого делать. Да. И когда вы бежите от Бога, и вы не хотите проповедовать, сатана проследит за тем, чтобы на вашем пути встречались самые худшие проповедники. О, да. Мошенники. По два или три раза Понимаете? на день. И это все, что я видел я помню, когда мы с Кэролин только поженились, и она знала, что я был призван проповедовать, и она молилась, чтобы я посвятил свою жизнь Господу, я сказал Кэролин, «Если ты хочешь, чтобы я был таким же, то забудь об этом, потому что я видел только мошенников». У меня было к этому такое же отношение. И я говорил это в шутку, но в то же время серьезно. Я был грешником, но я был честным грешником. Мой папа и мой дедушка учили меня честности и важности держать свое слово. И я думал, если я когда-либо пойду в служение, то мне придется стать жуликом, понимаете? Поэтому я совершенно не хотел этого делать. Но все изменилось, когда приехал ты в 1969 году. О, слава Богу. И Кэролин ездила на все твои служения. И каждый день я приходил домой из своей мастерской, весь в пыли и грязи, с головы до ног. И она говорила, если ты поедешь на это служение, я обещаю тебе, он не такой, как все остальные я отвечал, Кэрлин ты говорила это о 17 проповедниках, и 17 раз ты солгала, понимаете?» Она сказала, «Говорю тебе, я хожу в церковь всю свою жизнь, и я никогда не слышала ничего подобного тому, что проповедует этот человек. Он не такой, как все остальные, он не такой, как те, с кем ты сталкивался раньше». И она упрашивала меня сходить на твои служения, и я пришел на самое последнее служение. И это было первый раз, когда я не увидел проповедника, горланящего о пожертвованиях, рассказывающего жалобные истории, заставляющего всех нас плакать и жалеть его, пока мы не отдадим все, что у нас есть. И ты просто сказал все, как есть. И я никогда не забуду твоей заключительной фразы. Ты закрыл свою Библию и сказал, «Если вы верите, этому оно будет работать, если не верите, не будет». «До свидания». И я подумал, «За кафедра Джон Уэйн, понимаете? Это то, что мне было нужно». И сразу же после того, как ты уехал, я посвятил мою жизнь Господу. И вот у меня была моя мастерская. Мой папа гордился мною. Я осуществил что-то, что он никогда не смог достичь. И теперь я собираюсь все это оставить, чтобы пойти в служение. И я поехал домой к моим родителям, чтобы поговорить с ними. И я сидел в гостиной вместе с ними. И я сказал, «Мама, папа, я хочу вам сказать, со мной что-то произошло». Я закрываю свой бизнес, и я ухожу в полное служение. Я думал, что просто сражу их обоих на повал. Шок. Они никогда от меня ничего подобного раньше не слышали. И я никогда не забуду, что сказала моя мама. Она посмотрела на меня и сказала, «Сынок, меня это не удивляет». Я спросил, «Почему?» Она сказала, «Я никогда тебе этого не говорила, но когда ты родился, твоя бабушка по папиной линии, где-то через 20 минут после того, как ты родился, взяла тебя на руки, посмотрел на нас, папа, и сказал, «Этот парень будет проповедовать». Слава Богу, я никогда не Я никогда этого, не, этого слышал. не слышал. Мне никогда не рассказывали эту историю. Поэтому они не были удивлены. И я просто могу видеть, как Бог говорит, «Я вывел его... Я вывел его на этот путь». Давид сказал, «Укажи мне путь жизни». Да. Бог уже приготовил этот путь. Я двигался так, а Бог двигался так. И, наконец, я вывернул на этот путь. И затем, когда я обратился к Слову Божьему и начал узнавать, какая жизнь приготовлена на этом пути, Боже мой, как когда-либо может захотеться свернуть с этого пути? И мне нравится, сказанное здесь, «Живя хорошей жизнью» которую он запланировал и приготовил, чтобы мы ею жили. И как-то раз я размышлял над этими, Господь напомнил мне о том, когда родился мой первый внук, Марк Джеймс. Ты знаешь Марка Джеймса. Ты знаешь Конечно. его с того времени, как да. он родился. И когда Джерриан родила Марка Джеймса, я взял его на руки, посмотрел на него и сказал, «Марк Джеймс, я хочу, чтобы ты знал, сынок, для своего рождения ты выбрал правильную да. семью». Я сказал, «Твой дедушка и твоя бабушка весьма благословлены и обрели огромное благоволение. Как только мы уедем из этой больницы, я встречусь с моим бухгалтером и открою на твое имя целевой фонд. И каждый месяц я буду верно делать туда отчисления. И к тому времени, как тебе будет 18-21 год, я приготовлю для тебя хорошую жизнь». И он тогда не мог даже фокусироваться. Он не знал, кем я был. Но ему не нужно было знать. Для него уже приготавливалась хорошая жизнь. И в возрасте одного года он по-прежнему не знал, что такое целевой фонд. Но он существовал. Он был? Он был, да. несмотря на то, что он не знал, что это такое. Он не знал, как к нему подключиться, но он был. В возрасте трех лет Марк Джеймс позвонил мне, и он хотел узнать, какая сумма там уже набежала и когда я ее получу. Это забавно. И когда ему исполнилось 18 лет... Понимаете, мои родители не знали, что можно было делать подобного рода вещи, но в возрасте 18 лет что ж, они не знали, что они, они могли не знали, что они могли. Да. Но когда Марку Джеймсу исполнилось 18 лет, благодаря своему целевому фонду он получил новую машину без всяких кредитов. Хорошая жизнь была приготовлена для него, и это то, что Бог сделал для нас. Да. Моего дети, и Бог учредил для нас целевой фонд. Да, и все, да, что нам когда-либо да. понадобится, все, чего мы когда-либо захотим, все, что будет приносить нам наслаждение и счастье, оно там. Знаешь, я не соединял это вместе до тех пор, пока ты не начал говорить об этом. Задумайся о том, как мы с тобой фактически познакомились. Да. Я просто могу видеть улыбку на лице Бога. У меня отслоилась резина на шине. И к тому времени у меня была приличная машина это не была та старая развалюха с которой я начинал да. несколькими годами да. ранее у тебя был пантеак да, у меня в то время был красивый пантеак Банивиль. Да. но у меня отслоилась резина на шине и пробило крыло да. машины о я познакомился с джерри Вейлом, и я сказал эй друг «Взгляни на мою машину, мне нужно, чтобы ты заделал у нее крыло». И Джерри все настолько хорошо сделал, и Бог соединил нас через то, что он так хорошо починил мою машину. Так и было, брат. Говорю вам, вы бы никогда и не сказали, что это не новая машина. И чтобы починить это, у него это практически вообще не заняло нисколько времени. Он просто подошел к ней и сказал, «Да, да, это легко». Да. Он просто взял и починил мою машину. Позволь мне вернуться в этой истории немного назад, потому что это все было частью этого плана, когда Бог выводил меня на этот путь. Когда я приехал тогда на твое последнее служение, в тот день я пришел домой из своей мастерской, и Каролин сказала, «Брат Копланд снова проводит сегодня вечером служение, и это последнее служение». И она была на каждом служении. Да. И было две вещи, которые заставили меня в тот вечер поехать на служение. Потому что, ты знаешь, я не собирался туда ехать. И Кэролин сказала, «Если ты поедешь сегодня, и он тебе не понравится, то я больше никогда, сколько мы будем жить, не позову тебя ни на одно служение». Я сказал, «Хорошо, это уговор, которого я ждал». «Если он мне не понравится, мне больше никогда не нужно будет ехать на служение, я больше никогда не позову тебя снова». Я сказал, «Хорошо, я еду». Я спросил, «Скажи еще раз, как его зовут?» Кэролин ответила, «Кеннет Копленд». Я сказал, «Я знаю, кто это». Она спросила, «Откуда ты можешь знать?» Я сказал, «В 1957 году на радио крутили его хит «Обещание любви». Кэролин сказала, «Это не он». Я спросил, «Он поет?» Она ответила, «Да». Я спросила, «А что, рок-н-ролльщики не могут спастись?» Она ответила, «Могут, но это не он». Поэтому я поехал на то служение по двум причинам. Номер один, если ты мне не понравишься, мне больше не придется ехать ни на одно служение. Номер два, я хотел доказать ей, что она не права. Я хотел казаться прав. Хотя бы раз. Я сказал, в конце служения я подойду к нему и спрошу, тот ли он Кеннет Коупленд, которого крутили на радио, потому что я помнил ту песню, я знал ее слова. Я даже да. пел ее «Кэролин», понимаете? И она сказала, «Это не тот же самый Кеннет Копленд». И я приехал тот вечер на служение, и да, я услышал то, чего никогда раньше не слышал. И я, можно сказать, был весь во внимании. И потом посреди проповеди ты остановился и сказал, «В 1957 году у меня на радио крутился мой хит под названием «Обещание любви». Он был очень популярен, и моя мама молилась, чтобы ничего не получилось, потому что она знала, что я был призван проповедовать. И я повернулся к Кэролине и сказал, «Видишь, я же тебе говорил». И Бог использовал это, чтобы я еще больше был весь во внимании, потому что теперь я прислушивался к каждому слову, которое ты говорил. И на следующий день, когда ты уехал, я посвятил мою жизнь Господу. Слава Богу. И это не какое-то случайное Нет, совпадение. ничто из, этого не, является случайным ничто из этого не является случайным совпадением. Это путь, который приготовил Бог. Он пытался вывести меня на него всю мою жизнь. Если бы кто-то, когда мне было 11 лет, когда я услышал этот призыв, проповедовал мне то, что ты проповедовал тот вечер, я бы посвятил свою жизнь Господу еще да, тогда. я бы это сделал. Но я никогда ничего подобного не слышал. Все, что я слышал, это «Бог до тебя доберется», «Ты Богу не нравишься», «Ты отвратительный», «Ты грешник». Даже люди, которые приняли спасение, по-прежнему называли себя старыми грешниками, спасенными благодатью. Я думал, неужели что-то из этого действительно работает? Как вы можете быть грешниками в то же время, спасенными благодатью? Но это все, что я слышал. Но если бы в 11 лет, когда я услышал этот призыв, я услышал бы благую весть, как ты проповедовал ее в тот вечер, я бы еще тогда укнулся в это с головой. Но это произошло спустя годы. Но Бог уже приготовил эту хорошую жизнь для Джари Савелла, И он не собирался сдаваться до тех пор, пока я не выверну на этот путь. Бог всегда подталкивает вас к этому. Да. Он всегда направляет вас на эту дорогу. Это хороший путь то, что он да. планирует когда он думал о вас он говорил да ей это понравится да ему это понравится вот увидите им это понравится но дьявол заставляет вас противиться этому из-за всей той лжи которую он говорит особенно используя религию которая мало что рассказывает о чем-то хорошем с точки зрения того как все видит кто-то в этом мире но даже когда вы в этом мире и вы видите что-то настоящее да. Иисус сказал Когда я буду вознесен Я всех привлеку к себе И это то, да. что происходит И наше время подошло к концу Боже мой, мы вернемся через минуту Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего» Мы отлично проведем сегодня время. Вы будете рады, что присоединились? Я могу пообещать вам это еще даже до того, как мы начали. Отец, мы благодарим тебя за это. Мы воздаем тебе хвалу и благодарение за эту хорошую жизнь, потому что ты так благ. Аминь. И это дивно, в наших глазах, и мы благодарим Тебя и прославляем Тебя сегодня во имя Иисуса. Аминь. Брат Джерри, я снова приветствую Спасибо. тебя сегодня на этой передаче. Знаешь, вчера, когда мы закончили, я знал это, я верю в это уже почти 55 лет, но на вчерашней передаче это просто стало еще больше. Ты говорил о том, когда Бог творил все это, и, сотворив одно, Он говорил, «О, это хорошо». Сотворив другое, «О, да, это хорошо». И Он собирался отдать все это человеку. Он сотворил всю эту могущественную вселенную для Своей семьи. И Он просто продолжал это делать. И затем Он сотворил Своего человека и сказал, «Это очень хорошо». Да, очень хорошо. Он делает все эти хорошие вещи. Иаков сказал, что «все хорошее, всякое даяние доброе приходит свыше от Бога». Почему? Потому что Бог благ, в нем нет ничего плохого. Он благ, и у Него хорошие планы. И если вы уделите время тому, чтобы немного изучить это, вы увидите, что Он благ отсюда до сюда. Да. Насчет Него и в Нем нет ничего плохого. Именно поэтому вам нужно знать, где проходит линия фронта. Да. Это первая проповедь, которую да. я услышал, как ты проповедовал. Ты стоял там на сцене в церкви Скиния Жизни в Шри-Порте штат Луизиана, читая Иоанна 10.10. :10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы они могли иметь жизнь и иметь ее с избытком». И ты своим каблуком там на сцене провел линию и сказал, «Если это что-то хорошее, это от Бога. Если это что-то плохое, это от дьявола. Если это приносит жизнь, это от Бога. Если это крадет, убивает и губит, это от дьявола. Больше никогда не смешивайте одно с другим». Это попало внутрь меня. Что ж, возьмите второзаконие 30.19, где Бог именно это и сказал. Он сказал, я выкладываю перед тобой жизнь и смерть, благословение и проклятие. Да. Поэтому избери жизнь, которая идет вместе с благословением чтобы мог жить ты и потомки твои. Так что он разделил там это. Фактически, исторические записи показывают, что он сделал это очень ярко. Там была одна гора с этой стороны и одна гора с этой стороны, и все стояли там, и все могли это видеть, что Бог... Благ. Он жизнь. Он благословение. Прилепитесь к Богу, ибо Он ваша жизнь. А вот здесь была смерть и проклятие. Это были две разные горы. И да. эти горы никак нельзя да. было смешать. Я думаю, что интересно. Он сказал, что вы делаете этот выбор. Вы делаете этот выбор. Да, да. Бог уже сделал свой да. выбор. Не так Он ли? уже сделал свой выбор. Я приготовил для вас хорошую жизнь. Хотите ее? Выбирайте ее. Она ваша. Она уже была запланирована для вас. Если это то, как вы хотите жить, эта жизнь уже приготовлена для вас. И вам придется принять да. ее верой. Вера — это ваше связующее звено. С чем? Вера — это ваше связующее звено с благодатью. И начнем с того, что именно благодать Божья ее вам и дала. И так по вере, чтобы было по милости или по благодати, дабы обетование было не для всех. Его обетования обладают для меня такой же силой. Он услышит меня, он услышит тебя во имя Иисуса так же быстро, как он слышал Иисуса, да. когда Иисус, Иисус сказал: был на земле. "Покажи им, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь, меня. Же сильно, как ты да. любишь да. меня". Говоря о том, что все, что сотворил Бог, было хорошо, я представляю, как в восьмом псалме Давид стоит на балконе своего дворца, он смотрит на звезды, он смотрит на луну, он смотрит на Божье творение и он видит всю эту красоту и к нему приходят мысли. Что есть человек? Что ты помнишь и заботишься о нем? И кто я? Другими словами, почему ты вообще думаешь о таких, как мы? И Бог говорит, и это версия Савелла. В традиционном переводе Библии он говорит Давиду, «Я увенчал тебя славой и честью». Давид спрашивает, «Почему ты вообще имеешь что-то общее с такими, как мы?» И Бог отвечает, «Потому что вы — Мое ценное творение. Я сотворил все это для вас. Для вас». Я увенчал вас славой и честью. Я даже дал вам власть над всем этим. Я сделал все это, чтобы вы могли иметь хорошую жизнь. Но потом во все это вмешался грех. Но Иисус... Что ж, Бог сделал все это еще да. до того, как пришел грех. И Он никогда Нет, на этот счет не, никогда передумывал. не передумывал. Да, я вижу И это. благодарение Богу, что Иисус пришел и был сделан грехом за нас, чтобы у нас могло быть правильное положение перед Богом. Какое было у Адама до того, как он согрешил. О, да. Поэтому то, что сделал Иисус, не только искупило нашу жизнь, но он восстановил нашу способность жить хорошей жизнью, что Бог запланировал для Адама, когда сотворил его. Он вернул все Он назад. вернул это назад, слава как Богу. Как будто грех никогда не был совершен. И все, что человеку нужно сделать, это вернуться на этот путь. Да. И вот хорошая часть. Он послал Духа Святого быть нашим руководителем, и он знает, куда ведет этот путь. Он знает, что есть на этом пути. Если я решу, что я позволю Духу Святому вести меня и хранить меня на этом пути, тогда я в конечном итоге изо дня в день буду видеть благодеяние, благословение и благоволение и будут происходить хорошие Каждый вещи. Каждый день. И даже если происходит что-то негативное, это не что-то постоянное. Это что-то временное. Павел сказал, «Если это видимое, оно изменится. Даже если дьявол пытается столкнуть меня с этого пути или пытается быть помехой этой хорошей жизни, которую запланировал Бог, я могу обходиться с ним, как это делал Павел. Я ни на что не взираю. Я на пути к хорошей жизни, слава Богу». «Изгоните его». Да. «И возвращайтесь...» На эту да. дорогу. Аминь. Вот, Джерри, скажу тебе. Посмотрите еще раз на расширенный перевод Ефесянам 2.10. Там говорится, «Избирая пути, которые он приготовил заранее, чтобы мы ими шли, живя хорошей жизнью, которую он запланировал и приготовил для нас, чтобы мы ею жили». Давайте соединим это с тем, что Павел написал в своем послании к Коринфской церкви. «Не видел того глаз, не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». И дальше он говорит, что единственное, как мы можем знать все это, все то, что Бог приготовил любящим Его, оно должно быть открыто нам, Духом Святым. Да. Но это говорит мне о том, что та жизнь, которой я живу сейчас, хотя я и могу ее описать как хорошую жизнь, но я слышу, как Бог говорит через эти слова, сказанные Павлом. Сынок, ты пока еще, ты ничего, пока не еще ничего не видел. Есть вещи, которые я приготовил для тебя, да. до которых ты пока еще даже не дотянулся. Это превосходит все то, о чем ты даже да. мог меня просить. Вот Разве еще один здорово? пункт. Это превосходит все то, о чем вы могли просить или думать. Но если вы вернетесь и прочитаете третью главу Ефесянам, в 20 да. стихе говорится о том, да. что он может сделать, несравненно больше всего, чего да. мы просим или о чем помышляем, действующую в нас силой. Если вы прочитаете все это силу, о которой он говорит, это сила, чтобы постигнуть это. Да. Сила, чтобы увидеть это внутри себя. Давай прочитаем это, Джерри. Это прямо здесь, да. в этой 3 главе. в Павел начинает с молитвы о том, чтобы мы получили откровение о любви Божьей, о широте, долготе, глубине и высоте любви Божьей, чтобы мы могли познать любовь Божью. И уже в конце, в двадцатом стихе, он говорит... Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Но посмотрите на 18 стих. «Чтобы вы могли постигнуть». Постигнуть что-то значит получить откровение об этом. Быть способными принять это, понять это. И Павел начал с того, что «Я молюсь, чтобы вы получили откровение о том, как сильно Бог вас любит». Если вы когда-либо получите откровение о том, как сильно Бог вас любит, если вы сможете постигнуть это — это выведет вас на тот уровень, где вы можете начать переживать несравненно больше всего того, чего вы просите или о чем помышляете. И в расширенном переводе добавляется, о чем мечтаете или что представляете. И знаете, я достаточно большой мечтатель, но Бог говорит, я больше этого. Я углублялся в это, я конкретно изучал любовь Божью, потому что мне было поручено освободить, Народ Божий от страха. Это было сразу да. после 11 сентября 2001 года. И Павел говорит, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и познать любовь, иметь близкие отношения с любовью. И в первом Иоанна 4,18 говорится, «Достигшая совершенства любовь изгоняет страх». Хорошо. Когда вы начинаете получать откровение и понимание того, как сильно Бог да. вас любит, как сильно вас любит Иисус, и насколько Он посвящен нам, говорю тебе, Джерри, страх просто улетучивается. В конечном итоге... Страх просто теряет свой грозный вид. Он больше не выглядит большим. Любовь достигает да. такого уровня, когда она выглядит настолько большой. И что тогда происходит? Тогда включается вот это. Страх начинает идти на убыль и начинает подниматься вера. Невозможное начинает казаться возможным, и не просто возможным, а «эй, это да, произойдет». Я. И тогда это начинает происходить, наполненное полнотой Бога, Который есть любовь. Вы начинаете знать, как сильно да. Он вас любит. Он начинает наполнять все. «О, я в восторге от того, о чем проповедую». Ты сегодня зажег меня, и о, любовь Божья начинает наполнять вас внутри, и вы, как старый Халев и Иисус Бог, Навин, дай Бог, дай да. мне эту гору, она моя, я возьму да ее они сегодня. Это и вы говорите о хорошей жизни, когда страх это что-то в прошлом. Что является величайшим страхом большинства людей, в том числе и большинства Божьих людей сегодня? Во время экономических проблем, экономического кризиса, страх того, что у вас не будет достаточно, страх того, что «как я получу восполнение этих нужд? Как я оплачу мои счета? Как я смогу все сохранить?» Не потерять то, что у меня есть. Потеря. да, Это величайший страх. Поэтому в такие времена, как сейчас, самое толковое, что может сделать тело Христово, тем, кто боится подобного рода вещей, как остальной мир, им нужно получить откровение о любви Божьей. О, безусловно. Потому что когда вы получаете откровение о том, как сильно Бог вас любит, вы начинаете думать следующим образом. Почему Он должен не восполнить мои нужды? Он любит меня. Почему Он должен не позаботиться обо мне в такие времена? Он говорит, что любит меня. Когда вы получаете откровение о любви Божьей, оно позволяет вам понять, почему Он возложил это благословение на вашу жизнь, и почему Он проявляет благоволение в вашей жизни. Это все часть любви Божьей. И тогда, что бы вокруг вас ни происходило, вы не боитесь этого, потому что вы знаете, что Бог любит вас. Вы знаете, что это благословение работает. Вы знаете, что благоволение работает. И вы знаете, что каким-то образом Он поможет вам со всем этим справиться. Он делал это раньше, Он сделает это снова. И Он да. будет продолжать это делать. Снова Поэтому из-за чего вы расстраиваетесь? Я вспоминаю одну ситуацию. Во-первых... Я тогда уже действительно устал. С моим телом происходили определенные вещи. Я уже действительно устал от этого. Я хотел, чтобы это ушло. И я давил на свою веру. А вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. И ко мне пришло слово от Господа. Он спросил Кеннет, «Разве я исцеляю тебя, потому что у тебя есть вера?» И он сказал, да, это хорошо, что у тебя есть вера, потому что благодаря вере ты подключаешься ко мне. Но, Кеннет, сынок, я исцеляю тебя не потому, что у тебя есть вера, я исцеляю тебя, потому что я люблю тебя. Да, это здорово. Джерри, когда он это сказал, все это напряжение просто о, да, вышло да. за дверь. Сказал, о Прости меня, Господь, я напрягался и разводил тут суету. И Господь сказал: Я спас тебя, потому что я любил тебя. Я наполнил тебя духом святым, потому что я люблю тебя. И я исцеляю тебя, потому что я люблю тебя. Я делаю тебя преуспевающим, потому что я люблю тебя. Это не потому, что у тебя есть вера. Это замечательно, что у тебя есть вера, потому что это по благодати и благодаря да. вере. Была установлена эта связь. Это по благодати, это по его благоволению. И он проявляет к вам благоволение, да. потому что он Слава любит Богу. вас. И это является результатом этой хорошей жизни. Не так давно я покупал кое-что в магазине товаров для дома. Мне нужно было кое-что сделать в моем домике на озере в Грандбуре. Я заехал в тот магазин и взял то, что мне было нужно. И когда я уже стоял в кассу, передо мной стоял один человек. И кассир спросил у этого стоявшего передо мной человека. Она сказала, «Ну что, как жизнь с вами сегодня обходится?» И скажу вам, вы никогда не слышали, чтобы из уст одного человека вышло столько негатива. Это было ужасно, и я стоял там и слушал все это. И когда тот человек замолчал, кассир переняла эстафету. У них обоих была не жизнь, а просто ужас. И я подумал о двух вещах. Номер один. Как печально. Номер два. Эти люди просто наглядное пособие для проповеди. Да, Понимаете? аминь. От избытка сердца говорят уста. Они понятия не имели о той хорошей жизни, которую приготовил для них Бог. И затем я подумал, эй, 50 с лишним лет назад я говорил точно так же. Да. Если бы кто-то у меня спросил, как с тобой обходится жизнь, я бы говорил точно так же. Я ничего другого не знал. Я понятия не имел, что Бог так сильно меня любил, что предназначил для меня хорошую жизнь. И я не смог уйти оттуда, пока не поговорил с той женщиной о любви Божьей. Я сказал, «Мэм, так получилось, что я услышал ваш разговор с этим человеком, который стоял передо мной». Так быть не должно. Жизнь не должна быть такой. Бог любит вас, и Бог запланировал для вас хорошую жизнь. Вам просто нужно посвятить свою жизнь Ему. Обратитесь к Его Слову и говорю вам, вы войдете в жизнь, которая намного лучше того, о чем вы когда-либо мечтали. Я знаю, это произошло со мной более 50 лет назад. И можно было видеть, что даже это небольшое откровение Слова Божьего, которое я ей дал, оно зажгло свет. Откровение Его Слова приносит свет. Большинство людей понятия не имеет, в том числе и многие Божьи люди, что эта хорошая жизнь уже была запланирована для них. И все, что им нужно сделать, это вывернуть на этот путь. А как вы выворачиваете на этот путь? Вы делаете Иисуса Господом вашей жизни. Вот с чего все начинается. И затем просто позвольте Духу Святому вести и направлять вас. Обратитесь к Слову Божьему, это путь жизни. Это Божье руководство, как вывернуть на путь жизни. Хорошей жизни. Аллилуйя. Аминь. Разве это не Знаешь, восхитительно? Я услышал это от Билла Уинстона. Он поднял вот так вот свою Библию и сказал, «Мы были избавлены от власти тьмы и переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. И это наша конституция, и в ней содержится все, что необходимо для хорошей, полноценной, замечательной, богатой, исцеленной...» жизни. Да, слава Богу. Это наша Конституция. Аминь. И вам нужно читать эту Конституцию, да, потому что... Да, там ваш Билл о правах. Да, настоящий. Аллилуйя. Настоящий. Да. И действительно, если проводить параллель с нашим билем о правах здесь в Америке, у наших отцов-основателей было откровение о том, что это может быть основанием такой формы государственного устройства, которая будет приносить хорошие вещи в жизнь своих граждан, а не наоборот, когда в жизнь граждан постоянно приносятся какие-то плохие вещи. И всегда был этот поиск хорошей формы государственного устройства. Задумайтесь об этом. Разве это хорошая форма государственного устройства, когда у людей что-то забирают, потом дают какие-то подачки и так далее, когда у них не получается нормально заботиться о людях, это снова, снова и снова приводит к нищете. Наши отцы-основатели увидели из Библии, что мы были сотворены Богом равными для стремления к жизни, свободе и счастью. Счастью. они взяли это из Библии. Они увидели. Это то, что Бог хотел, чтобы у нас да. было. И нужна именно такая форма государственного устройства. И суть в следующем. Когда вы делаете это по образцу Бога, людям от этого хорошо. В противном случае да. людям будет плохо. Почему? Это сделано не по образцу да. Бога. Поэтому, когда вы делаете что-то по его образцу, это будет чем-то хорошим, Бог потому благ. что Бог — благ, и в Нем да, нет, нет ничего, ничего плохого. плохого. Аминь. И Он каждый день осыпает нас благословениями. И послушайте следующее. Ефесянам 2.7 в традиционном переводе Библии говорится, «Дабы явить в грядущих веках Слава Богу. преизобильное богатство благодати Своей благости к нам во Христе Иисусе». И здесь не говорится только лишь о том времени, когда мы придем на небо. Павел написал это века назад. «Я верю, что мы — то поколение, которое видит проявленными благость, благоволение, благословение, милость и благость Божью, как не видело ни одно другое поколение». Я верю в это, Джерри. И послушайте, как это звучит в другом переводе Библии. «Теперь Бог поместил нас туда, где Он хочет, чтобы мы были в этом мире и грядущим, чтобы изливать на нас потоком Свою благодать и Свою доброту». Здорово, не так ли? Аминь. Слава. Теперь Богу. мы там, где он хочет, чтобы мы были. Вы становитесь на этот путь, и Бог говорит: теперь ты там, где я хочу, чтобы ты был. И я буду изливать теперь на тебя потоком я могу моей благодати и загружать тебя. Я могу загружать О, тебя. О, Отец, мы воздаем Аллилуйя. тебе хвалу. О, Господи, мы поклоняемся тебе за это. И мы с братом Джерри молимся сейчас за вас и за вашу семью. Ухватитесь да. за это. Верьте, что получаете это. Означает, берите это Амин. верой, это мое. Я принимаю от тебя, Отец, прямо сейчас. Во имя Иисуса. И затем не позвольте дьяволу забрать это у вас. Если вы слышите что-то другое, отличное от благости Божией, просто говорите, «Сатана, лжец, и отец лжи. Мне не нужно верить ничему из того, что ты говоришь». И просто продолжайте двигаться дальше. Он не может заставить вас о чем-то думать. Он не может заставить вас что-то говорить. Он не может заставить вас что-то делать. Слава, Слава Богу. Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Каннет Копланд, это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и затем сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя и мы благодарим Тебя. Мы открываем наши глаза, чтобы видеть. Мы открываем наши уши, чтобы слышать. Мы открываем наше сердце и разум, чтобы получать откровение с небес. Оба Иисусе и о Тебе, наш дорогой Отец. И мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, ибо все хорошее пришло от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Джерри, давай вернемся и прочитаем Псалом 67, 20. Читая Библию и изучая Библию, я читаю по главе каждый день. И я начинаю это со слов «Отец, когда я буду читать сегодня свою главу, и когда я буду размышлять над этими словами, веди и наставляй меня на всякую истину». И я принимаю и вкладываю это сегодня в свое сердце. И вам нужно делать это каждый день. И это ведет в разные сферы изучения и так далее. И я изучаю Слово Божье, чтобы проповедовать и служить. Но также каждый день я читаю свою главу. И я начинаю с Нового Завета. Я услышал, как Господь сказал. Каждый раз, когда ты будешь встречать слово «благословение» или «благословлять» или «благословлен», выделяй это маркером и подчеркивай. О, это как отдернуть штору. О, да. И вот одно и из Библии таких полно. мест. Благословен Господь, который ежедневно осыпает нас благодеяниями. И заметьте, это объединено с благословением Господним. Именно Господь является тем, кто благословлен. Фактически, если посмотреть английские переводы Торы, которые были сделаны иудеями, это очень интересно, потому что они начинаются со слов в начале... Благословленный сотворил. Они начинаются с благословения. Я имею в виду первая страница, первый стих, первой главы. Благословленный, соединяя Бога с благословением, а не с проклятием. Поэтому вот оно прямо там. Поэтому они все выросли с мышлением благословения. У них мышление благословения. И когда пришел Иисус, Его отличало то, что он проповедовал благословение. Писание говорит, Бог послал Иисуса, чтобы благословить вас. И те люди такого не слышали. Они слышали да. только закон. Они слышали только закон. Их долбили им, потому что первосвященник и лидеры в те дни не были правы в своем сердце. И они не проповедовали благословение. Они контролировали людей этим законом. И Джерри, Иисус пришел проповедуя благословение. Да. Что ж, конечно же, когда он его проповедовал, они это слышали. И это производило веру. Они принимали это, и благословение работало, и люди да. исцелялись. Это они... первая проповедь той синагоги, в которой он вырос, и где он говорил о благословении, и люди сказали, что это за благодатные слова, что это за слова благодати. Что это? Да. Они никогда раньше не слышали слов Они «благодати». Они никогда раньше ничего подобного не слышали. И это произвело с ними то же самое, что произвело да. со мной, что произвело Освободило с Освободило тебя, слава Богу. Аминь. О да, что Он Бог милости и благодати. Иисус сказал, «Я пришел проповедовать Евангелие нищим. О, вам больше не нужно оставаться нищими. Я здесь». Помнишь, много лет назад мы по всей Америке проводили эти собрания юбилея? Да, именно об этом я и думал. Иисус сказал там же, в 4 главе Евангелия от Луки, что Он пришел проповедовать Евангелие нищим и исцелять сокрушенных сердцем, и в том числе и проповедовать лето Господне благоприятное, что было ссылкой на 25 главу книги Левит. Да, Великий юбилей. Юбилейный год. И Иисус говорил нам, «Юбилей» Это больше не какой-то период во времени. Теперь это личность. И я это личность. Я он. Я, я юбилей. этот юбилей. Да. И великий юбилей, это был год, в который долги каждого аннулировались. Да. Каждого. И если вы потеряли какую-то землю, принадлежавшую вашей семье, или что-то еще, вы получали да. это назад. Это было да. время восстановления в Израиле. Господь великий сказал им, объявите свободу на земле. Искупление во всей стране. И Библия говорит нам: так да скажут искупленные Господом. Да. Мы должны говорить о нашем искуплении, говорить о благословении. Мы должны быть рупором Бога. Да. Мы должны провозглашать эти вещи. Что ж, благодарение Богу мы провозглашаем да, их сегодня. Да. По всему миру. Мы трубим в рог. Аминь. Пробуждайтесь, аминь. Хвала Богу. Каждый день это день благословения, это то, что запланировал Бог. И знаешь, невозможно говорить о хорошей жизни, о которой мы читали во второй главе послания к Ефесянам в расширенном переводе, в действительности, невозможно говорить о хорошей жизни, не говоря о том факте, что Христос искупил нас от проклятия. Выбраться из-под проклятия это хорошая жизнь. Это хорошая жизнь. И я думаю, что нам стоит поговорить немного об этом на сегодняшней передаче. Третья глава послания Галатам, начиная с 13 стиха. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова О, слава Богу через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». И затем 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Поэтому, если мы были искуплены от проклятия, тогда нам нужно знать, от чего мы были искуплены, что было в том проклятии, что было вовлечено в то проклятие, как это влияет на нас. Поэтому вы возвращаетесь к 28 главе Второзакония, начиная где-то с 14 стиха, там перечисляется все, что являлось частью этого проклятия. Я думаю, что интересно, что одно из того, что перечисляется в списке проклятий, в 38 стихе говорится, «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало». Не пожинать урожай с каждого семени, который вы сеете, — это часть проклятия. Это и Библия говорит о том, что если мы много сеем, мы должны много и пожинать. Если мы сеем щедро, мы должны щедро и пожинать. Многие люди говорят, «Ну, брат Джарри, я сеял семена». «Я применял закон сеяния и жатвы, но я не пожинаю того урожая, на который, как говорит Библия, я имею право». В таком случае это является частью проклятия, а вы искуплены от него, слава Богу. И вам нужно начать говорить, «Я искуплен от проклятия того, чтобы сеять много, а пожинать мало, слава Богу». Да. И затем 48 стих, это еще одно из того, что является частью проклятия. Там говорится во второй части стиха, «Во всяком недостатке». Если складывается такое впечатление, что ваши нужды никогда не восполняются, у вас всегда недостаток, вы с трудом сводите концы с концами, это является частью проклятия. А вы были искуплены от проклятия. Тогда скажут искупленные Господом. Вам нужно начать говорить, я искуплен от нехватки чего-либо. Я искуплен от всякого недостатка. Я должен быть благословен. Да. Я не должен быть Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Помнишь, к Иисусу подвели женщину, которая была вся скорчена, полностью недееспособную. Да. И Иисус сказал, не надлежало ли освободить эту женщину, поскольку да. она дочь Авраама? Разве не это мы недавно прочитали? Если вы во Христе, тогда вы семя Авраама. Да. И по обетованию наследники? Тогда не надлежало ли освободить этого да. человека, от его долгов, не надлежало ли освободить этого человека от этого рабства, не надлежало да. ли освободить этого человека, не надлежало ли мне быть благословленным, я семя Авраама, потому что я во Христе Иисусе. Это подходы Иисуса в отношении нас, точно такой же, как и в отношении той женщины. Мне нужно так говорить, не так ли? Да. Я искуплен Господом. Я искуплен... Послушайте 61 стих. И всякая болезнь. Да. И всякая язва. В одном из переводов говорится всякая немощь. Не написанное в книге закона сего является частью этого проклятия. Всякая болезнь, известная и неизвестная человечеству, является частью проклятия, а мы искуплены от него. Поэтому вместо того, чтобы ходить и принимать грипп или еще что-то, что сатана пытается на всех навести, Библия говорит, что мы искуплены от этого. Посмотрите на 22 стих. Чахлость, горячка, лихорадка, воспаление, ржавчина, плесень. Да. Как-то раз у нас в доме появилась плесень, и мы с Глорией обратились к Слову Божьему, пошли в ту комнату, начали ходить по ней и читать это той стене. Мы читали это той плесени. «Тебе не место в моем доме. Убирайся из моего дома. Умри! Ты являешься частью проклятия. Я благословлен! Этот дом благословлен! Ты не придешь в этот дом!» И мы сказали, Господь, мы благодарим Тебя за Твою мудрость, мы воздаем Тебе хвалу. И обычно просто обрывается вся внутренняя обшивка и так далее. И один наш очень близкий друг, который помогал нам с тем домом, это было не в нашем доме, здесь, в форт -Уорте, он сказал, «Дух Божий разбудил меня и дал мне план». И он показал ему, где именно просел фундамент. Он изначально был сделан неправильно. И Бог показал ему это. И они вскрыли все именно в том месте. Они использовали устройство, которое работает точно так же, как бароскоп в машине, когда вы благодаря свету и камере можете заглянуть внутрь двигателя. Только там это устройство было большим. И они запустили туда эту камеру, и все оказалось именно так, как сказал Господь. И они просто переделали ту стену, на этот раз сделав все правильно. И затем Он показал ему и снаружи, что та стена не была построена правильно. Он откопал фундамент, и перестроил все так, как оно и должно было быть. И инспектор сказал: "О, да, превосходно, это все, что вам нужно". То есть видите, как Бог избавился от той плесени? Да. Он дал мудрость другому человеку Божьему, который был благословлен. Он показал ему, что именно нужно сделать и как именно с этим разобраться. И Джерри, это и близко не стоило нам столько, сколько бы оно стоило. Если бы мы просто да. последовали общепринятому подходу и оборвали во всем доме всю внутреннюю обшивку, это обошлось бы нам в десятки тысяч долларов, и в этом не было бы никакого смысла. Да. Я знаю людей, которые столкнулись с той же самой проблемой, но не сделали того, что сделали в изглории. В итоге им на месяцы пришлось выехать из своего дома. И когда они вернулись обратно, все равно да. все было сделано не так. Потому понимаете? что они... Не разобрались с очагом. А что было очагом? Дьявол. Да. И работающее проклятие. Что вы делаете? Вы принимаете благословение. Да. Аллилуйя. Да, у меня не должно быть плесени. Да. Аминь. это часть проклятия. Не надлежало ли этому человеку быть свободным от плесени, зная, что Иисус да. понес это? Он был сделан за нас проклятием. Да. Это Джерри не какой-то пустяк. Чтобы на нас могло прийти благословение Авраама. Да. И мне нравится эта фраза «прийти на нас». Это означает, что я должен носить это благословение каждый день своей жизни. Загружать его? Да. Каждый день. И оно не где-то там, и я пытаюсь его получить. Нет, нет. Оно на мне. Знаете, через какое-то время я сниму эту рубашку, но я никогда не снимаю благословение. Оно а ну. на мне 24 на 7. Оно идет туда, куда мне иду нужно, я. Мне чтобы ты поговорил сегодня об этом. Мы как-то раз вскользь упомянули об этом на прошлой неделе. Но нам нужно к этому вернуться. Мы не являемся людьми, которые получают все снаружи. Мы получаем все изнутри наружу. Царство Божие прямо сейчас внутри нас. Писание говорит, что нам родился младенец, и на его плечах... Владычество. Не говорится, что оно на его голове. Говорится, что оно на его плечах. Плечи да. являются частью тела. И мы, члены Царства Божьего, в котором функционирует Владычество Царства Божьего. И это Царство в нас. И все, что нам нужно, здесь. Наше исцеление здесь. Каждое рожденное свыше чада Божье. Это благословение здесь. Итак, что произошло? Оно здесь? Оно вышло и почивает на нас изнутри, наружу, принося нам все. Да. Соедини это с тем, что сказал Иисус. «Из доброго сокровища сердца доброго человека выходят и происходят добрые вещи». Вот оно. Да. Оно начинается здесь. «Из доброго сокровища сердца доброго человека выходят и происходят добрые вещи». То есть он говорит, что добрые вещи, которые Бог запланировал, чтобы они у нас с вами были, они берут свое начало в Нем. Они в нас, и мы извлекаем их оттуда. И мы извлекаем их оттуда словами наших уст. Мы говорим Слово Божье точно так же, как говорил его Он. И Библия говорит в 4 главе римлянам, что Бог называет не а как существующее. И Павел сказал, у нас тот же самый дух да. веры. Поэтому те хорошие вещи, которые Бог приготовил любящим Его, мы извлекаем их, говоря их нашими устами. И Библия говорит, «От избытка сердца говорят уста». Выходят и происходят хорошие вещи. Мой язык соединен с моим будущим. Мой язык соединен с моим предназначением. Мой язык соединен с тем, что мне когда-либо может понадобиться в этой жизни, или чего я когда-либо могу желать или что будет приносить мне наслаждение. Оно все соединено. И послушайте, вот кое-что. Помните, мы говорили о том, что во второзаконии Бог сказал, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Заметьте, как Бог соединяет вместе жизнь и благословение, смерть и проклятие. И затем послание Иакова говорится, из уст исходит и благословение, и проклятие. Другими словами, я говорю либо слова благословения, либо слова проклятия. И это, это ваш наш выбор. выбор. О, Джерри, и Аков говорит, выбор. братья мои, не должно так быть. Не должно так быть. Другими словами, если я хожу и говорю о немощи и болезни, это часть проклятия. Я принимаю их и, следовательно, это произойдет. Если я хожу и говорю слова «недостатка», «нищеты» и «нужды», то недостаток всего — это часть проклятия. Я говорю слова проклятия, Я даю ему место. Я привожу его в действие. Я даю ему право работать в моей жизни. Но, с другой стороны, у меня есть право говорить слова благословения. Он сказал, «Избери жизнь, избери благословение». И я могу приводить действие благословения, говоря его. Я говорю, я благословлен. Я говорил тебе перед началом передачи, что мы с Кэролин, у нас и дня не проходит, чтобы мы не говорили. Разве мы не благословлены? Мы говорим, мы благословлены. О, да. Разве мы не благословлены? И тебе не нужно стараться это говорить. Да. Это, просто, это выходит просто выходит из тебя. Потому что в какой-то момент ты сделал этот выбор, и ты решил да. говорить это. И ты выбирал это, и говорил это, выбирал это, и говорил это, выбирал это, и говорил это до тех пор, пока оно не начало выходить оно тебя не так, начало происходить ты даже об этом ежедневно. не задумываешься. Да. И потом люди говорят, это самые везучие люди, которых я когда-либо встречал. Это не везение. Да. Это благословение, да. которое работает. Слава Аминь. Богу. Мы являемся теми, кто приводит его в действие. Аллилуйя. О, слава Иисусу! Аминь. Послушайте следующее. Павел сказал в 3 главе Галатам, чтобы это благословение могло прийти на нас. Поэтому людям нужно изучать первые 13 стихов 28 главы Второзакония, где говорится о благословении Господнем. И в 8 стихе там говорится, что Господь пошлет нам благословение. Он пошлет нам свое благословение в житницах наших, во всяком деле рук наших, он благословит нас на земле, которую Господь Бог нас дал нам. Поставит нас, Господь, народом святым Своим. И дальше в десятом стихе говорится, что увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе. И Бог сказал Аврааму во втором стихе 12 главы Бытия. «Я благословлю тебя» и я сделаю твое имя великим». В другом переводе Библии говорится, «Благодаря тому, что я благословляю тебя, ты станешь известным на земле». Да. Аллилуйя. Я известен Скажу, благословением Божьим. А вот что. Люди говорят о нас, проповедниках, преуспевания. Некоторым оно нравится, некоторым не о, нравится. Да. Это как один проповедник. Но они все равно о нем говорят. Был да. известен тем, Аминь. что говорил о нас в кафедре всякие гадости. Да. Но когда у него за долги отбирали здание его церкви, он написал мне, и да. попросил прислать пожертвования. Я подумал, то есть тебе не нравится мое послание, но тебе, конечно же, нравится то, что оно производит. Поэтому я отправил Правильно? ему пожертвование. Почему нет? Конечно. Но заметьте, там говорится, «И все народы земли будут знать, что вы известные люди». Потому что в вашей жизни работает что-то, что не работает в их жизни. Да. И это благословение. На вас что-то прибывает. Да. И дальше в одиннадцатом стихе говорится, «Сделай тебя Господь главою». Точнее, даст тебе Господь изобилие во всех благах, во всем вашей жизни. Если у вас есть скот, он сделает так, что его будет много. Плод вашей земли он сделает ваш урожай изобильным. И в 13 стихе говорится, «Сделай тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Мне нравится, как это звучит в другом переводе Библии. Ты всегда в итоге будешь оказываться всегда. на высоте. Это здорово. Мне это нравится. Это здорово. Всегда в итоге оказываться на высоте. Это хорошая жизнь. И когда он говорит здесь «пришелец», 43 стих, «пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже». И вот почему. Он говорит здесь о пришельце, о ком-то, кого вы даже не знаете. Да. Он будет давать тебе взаймы. Если вы берете взаймы деньги у кого-то, кого вы даже не знаете, я вам гарантирую, Он разрушит вашу вы жизнь. Вы станете Его рабом. Вы Его раб. Он — голова, а вы — хвост. И все потому, что вы заключили завет с кем-то, кого вы даже не знали, чтобы получить деньги, да. которые Бог дал бы вам, если бы вы верили о благословении. Бог бы их мог В моей могал. и в твоей жизни было время. Безусловно. Когда мы ничего другого не знали. Мой папа всю свою жизнь брал взаймы, пока я не научил его и слова Божьего чему-то другому. Да. Но я говорю еще о том времени. Мой папа тоже. Это единственное, знал. Он знал что только знал. такой путь, и это то, чему он учил меня. Когда я поступил в колледж, у меня не было денег, и у папы не было денег, чтобы оплатить мою учебу. Мы поехали с ним в банк, и он представил меня своему лучшему другу, который был вице-президентом этого банка, человеку, который помогал моему папе продолжать сидеть в долгах. И он представил меня ему, назвав его по имени, и сказал, «Это мой сын Джерри-младший». Он хочет учиться в колледже, и нам нужно взять на это кредит. И тот человек спросил, «Что ты можешь предложить в качестве залога?» Единственное, чем я владел, помимо той одежды, которая на мне была, — это «Шевроле» 1957 О, года. И он сказал, «Хорошо, мы его возьмем». "О нет". Это уже тогда должно было стать О, подсказкой. «Мы его возьмем». И я передал ему «Шевроле» 1957 -го года в качестве залога, чтобы я мог пойти учиться. И мне тогда было всего 18 лет. Мне еще даже 19 и не было. Это было в сентябре, а 19 мне исполнилось только в декабре. И я уже был в долгах. И именно такой была моя жизнь, пока ты не начал учить меня о благословении Авраама. И слава Богу, вы говорите о хорошей жизни. Мои дома слава оплачены, Богу. мои машины оплачены. У меня нет никаких долгов, я благословлен. Я благословлен, чтобы быть благословением. И ты получил свое Шевроле И -го я также получил обратно свой Шевроле, слава Богу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Каннет Копланд, и это очередная передача «Победоносный голос верующего». Хорошая передача. Аминь. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя сегодня Спасибо, за откровение с небес. И мы воздаем Тебе честь и славу за Него. Мы берем Его верой, Господь, и мы благодарим Тебя за Него, от всего нашего сердца Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Брат Джерри, давай вернемся к нашей теме. Мне хочется бы быстрее Слава открыть Богу. эту книгу. Каждый день это день благословения. Я так благословлен. Ты просто... Ты навел на меня такую радость. Я в восторге от того, о чем ты проповедуешь. Именно это и предназначено делать Слово Божие, да. не так ли? Да, это говорю благая, вам, это вещь. точно. И это хорошая о, я жизнь. скажу вам, что это Слава такое. Слава Богу. Я снова думал о псалме 3.8, и затем я хотел бы обратиться к 54. главе Исаии. И там, где говорится, что его благоволение и благословение на его народе, о, да. его благословение на его народе. Да. И там в конце есть это слово ⁇ Остановитесь, и задумайтесь, Остановитесь об этом. и задумайтесь об этом. Благословение пребывает на его народе. Как оно приходит на его народ? Точно так же, как оно пришло, когда Бог сотворил Адама, и он благословил его. Бог даровал его Адаму. Я посмотрел значение слова «даровать», и я знаю, что мы говорили об этом на прошлой неделе, но я хочу напомнить об этом нашим телезрителям. Я посмотрел значение слова «даровать», и там говорится, что оно выражает желание Бога предоставлять нам конкретные преимущества и привилегии, которыми мы могли бы постоянно наслаждаться. Аллилуйя! И в Псалме 67.20 говорится, что Господь ежедневно осыпает нас благодеяниями. Если это, это часть благословения. Если это что-то постоянное, тогда да. ни правительство, ни дьявол, ни какой-то неверующий Неплохая человек... Ни экономика. Да, не может у меня это забрать. Слава Богу. Я благословлен независимо от того, хорошо там все или плохо. Я благословлен, да. потому что нельзя проклясть то, что Бог уже благословил. Давид сказал как-то в книге «Паралипоменон», что Бог благословляет — это навсегда. Да. Он просил Бога благословить его дом. И потом он сказал, «И если Бог благословляет мой дом, это, это навсегда. навсегда». Аминь. Понимаете? Что ж, мы да. в его доме. Аминь. Поэтому это благословение, которое Бог даровал нам, оно бессрочно. Но заметьте, там говорится, что когда Он дарует Его, это выражение Божьего желания предоставлять нам конкретные преимущества и привилегии. Как-то раз я читал это, и я сказал, Кэролин, знаешь что? Мы живем привилегированной жизнью. Да. Мы живем привилегированной жизнью. Я посмотрел значение слова «привилегия», и послушайте, что там говорится. Я раньше слышал, как люди это говорили. Этот человек живет привилегированной да. жизнью. Или он Рокфеллер, он живет привилегированной жизнью. Да. Эй, мой папа — Творец Вселенной. Да. Аминь. Мой старший брат — Царь царей и Господь господствующих. Я живу привилегированной жизнью. В моих венах течет царская кровь. Безусловно. И послушайте определение слова привилегия: особое преимущество и права, сохраняемые исключительно за конкретным человеком или группой людей, особенно на основании наследственности. Что ж, все правильно, да? да это все я, правильно. там речь обо мне. Слава понимаете, Богу. я наследник Божий и сонаследник, сонаследник с Иисусом со Христом. Христом. Иисусом. Я должен жить привилегированной жизнью. Аминь. Бог не предназначал о. нам жить жизнью, которая ниже привилегированной. Слава Богу. И когда я это Поэтому, читаю, этому дьявол, ты не заберешь у меня мои привилегии. Нет. Ты не отговоришь меня от них. Только так ты можешь их у меня забрать, отговорив да. меня от них, потому что ты не можешь заставить меня что-либо сделать. Ты не да. можешь заставить меня о чем-то думать. Ты не можешь заставить меня что-то говорить. И ты не можешь заставить меня да. что-то сделать. Я во Христе да. Иисусе. Помнишь что притчу, где сеятель сеет Слово, в 4 главе Марка? Иисус сказал, что один из основных путей, как сатана крадет Слово Божье из сердца человека, это через заботы века сего. Да. В расширенном переводе говорится «отвлечение века сего». И это то, что в основном пытаются делать средства массовой информации. Да, не так ли? Отвлекать людей и даже Божьих людей от того, что Библия говорит о благословении и о том, что может делать благословение, и заставлять их фокусироваться на экономическом спаде, на плохой экономике, на том, что все теряют свои дома, что политики с одной и с другой стороны ссорятся и полностью спорят. Полностью отвлекать нас. Да, да, да, да. И в результате из сердца верующего крадется Слово Божье и этот верующий становится беспомощным. Именно Слово Божье в нашем сердце делает нас опасными для дьявола. Да. Он знает, что Слово Божье в нашем сердце может остановить всю его работу и все, что он против нас предпринимает. Да. Я думаю, это тоже интересно, что Иисус сказал. Как только Слово посеяно, тут же приходит сатана. Тот факт, что он сразу же приходит, а не ждет еще год, указывает на то, что он знает, что если Слово Божье попадет в сердце Кеннета Копленда и в сердце Джерри Савелла, то оно изменит их жизнь. Да. Истина сделает их свободными. Я не могу себе позволить, чтобы они продолжали слышать это Слово. Я не могу себе позволить, чтобы оно укоренилось в них. Мне нужно сейчас же что-то сделать, чтобы украсть у них это Слово. И он делает это через отвлечение и заботы века сего. Любыми путями, которые он может использовать через так называемые заботы века сего. Да, но, брат Джерри, я просто ничего не могу с этим поделать. Да. Это ложь. Вы не выбрали что-то с этим поделать. Я знаю, что на вас может столько всего навалиться. Сатана будет говорить вам, эй, здесь нет никакой надежды, здесь ничем нельзя помочь. Врач скажет вам, здесь ничего нельзя сделать. Что ж, во-первых, кому-то, кто знает, что они не знают всего, да. это очень самонадеянно говорить, что ничего нельзя сделать. Они могли бы сказать вам, мы ничего не можем здесь сделать. Но это не значит, что вообще здесь нельзя ничего сделать. И вам не нужно так думать, и вам не нужно так говорить. Вам просто нужно да. говорить. Так, посмотри, никто не может говорить о тебе «О чем тебе думать, или что говорить, или что делать, кроме Иисуса Христа из Назарета? Только у Него есть привилегированное положение в том, что касается моего духа, моей души, моего да. тела и моего банковского счета, и я не позволю дьяволу или кому-то, кто его представляет, добраться до этого». Да. И затем говорите это независимо да. от того, как оно все выглядит. Когда кто-то говорит, «Да, но они говорят нам по телевизору, в новостях сказали, самое лучшее в телевизоре — это пульт». «Да». Я покажу тебе, у кого здесь есть Когда власть. они начинают говорить обо всех этих плохих новостях и да. предсказывать, О, что а с нами произойдет, я беру в руки пульт. И я говорю им, мне все равно, что они не я могут тоже. меня слышать. Я говорю им, может быть, в вашей семье так оно и будет, ты но только не Ты когда-нибудь обращал внимание, и выключаю их. что кнопка выключения красная? Да. Это означает, прекратите это. Да, да. Иногда я говорю, Кэроли, наверное, я переключусь на что-то более вдохновляющее. Давай посмотрим комедию Энди Гриффита, потому что я знаю, что Барни там заставит нас посмеяться. Да, Барни заставит. Потому что веселое сердце благотворно, как врачевство. Но люди упускают возможность жить хорошей жизнью, да. которую Бог приготовил для нас, потому что они позволяют дьяволу отвлекать их и позволяют заботам века сего входить внутрь них в то время, как мы должны быть головой, а не хвостом. Да. Быть на высоте, а не, а не внизу. Иисус сказал в 17 главе Иоанна, с 14 по 17 стихи, в этих стихах Он сказал это дважды. «Мы не от этого мира». Он сказал, «Отец, они не от этого мира, как и я не от этого мира». Это важно, Джерри. И если посмотреть другие переводы Библии, например, вот этот, там говорится, «Они определены этим миром не больше, чем я определен этим миром». Если посмотреть значение вот этого слова «определен», то оно означает «не отмечен их границами». То есть Иисус говорит, «Мы не от этого мира. Мы не связаны тем, что связывает их. Мы не ограничены тем, что ограничивает их». О, это здорово. «Мы не ограничены тем, что ограничивает их». Мы не от этого мира. Я постоянно говорю людям, я не являюсь обычным. Никогда не обвиняйте меня в том, что я обычный. Я не являюсь обычным в том плане, как все остальные живут в этом мире. Ты не сообразуешься. Я не сообразуюсь с, с этим миром. миром. Мне нравится тот перевод 12 главы Римлянам, где говорится, «Не сообразуйтесь». Да. Там говорится, «Не позволяйте окружающему вас миру втиснуть вас в вас свой Это шаблон». Это мощное, потому что здесь идет речь о предании формы да. как вы придаете чему-то форму у вас есть определенные рамки вы изготавливаете форму да. и затем эта форма придает форму тому что вы в нее заливаете у нее есть определенные рамки и вы сообразуетесь соответствуете ей это как тот большой пресс который изготавливает крыло автомобиля вы кладете туда кусок металла бум и из-под пресса выходит крыло автомобиля. Что ж, давление придало этому металлу форму. Оно сообразовало его. И выйдя из-под пресса, оно выглядит идентично... Шаблону. Шаблону. То есть это давление сообразует нас. Да. Понимаете, люди думают, что вы ненормальные, если... Не говорите так, как говорят они. И они будут давить на вас, чтобы заставить вас это делать. Да. Они будут смеяться над вами. Они будут писать о вас отвратительные книги и так далее, но я, я не позволю не им с помощью давления вернуть меня в тот хаос. Я свободен от него, и да? я не вернусь Зачем туда. Зачем тебе туда возвращаться? Я туда не вернусь. Послушайте вот это. Посланник к евреям говорится, что мы верую познаем что веки, веки миры, миры устроены, устроены словом, Божьим. словом Божьим. Я читал это более 40 Сын, лет назад. Да, и Господь сказал, «Сын, да, возьми Мое да. Слово, и ты можешь устраивать и формировать этим Разве Словом свой мир». Здорово? Да. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит, «Это человек живет в и другом мире?» мне, да. Они говорили обо а мне. Я этим словом через слова моих уст сформировал свой мир. Я слышал, как люди говорили, этот Копланд так доизучался Библию, что он уже не в своем уме. Вы заметили? Да. Аминь. И я туда и да. не возвращаюсь. Я в моем духе. И мой духовный человек говорит моему уму, да. о чем ему думать. И что касается моих мыслей, то единственное, чему да. я могу доверять, это этой книге. Происходит обновление да. ума, которое преобразует и разрушает тот шаблон. Разве это не сговор? Говорю вам, вы вкладываете это слово в свое сердце. Вы начинаете говорить его своими устами. И вы в буквальном смысле слова можете формировать им свой мир. О, да. Помните, в 24 главе Матфея, где Иисус объясняет ученикам, когда они сказали, «Покажи нам конец. Расскажи нам, каким он будет». И Иисус говорил обо всех этих бедствиях и всех других вещах. И говоря об этом, Он сказал, Смотрите, чтобы никакой человек не обманул вас. И второе, смотрите, не ужасайтесь. Иисус говорил о самых ужасных бедствиях и катастрофах, которые вы только можете себе представить. И потом Он говорит, кстати, пусть вас это не беспокоит. Проследите за этим. Это говорит мне о том, что верующий может жить в абсолютно хаотическом мире, и это его не будет беспокоить и ужасать. Аминь. Да. И как такое возможно? Потому что у него есть откровение о любви Божьей. У него есть откровение о благословении Божьем. У него есть откровение о том, кто он во Христе. У него есть откровение о его завете и о том, что он способен производить. И вокруг него может царить полный хаос, а его это нисколько не беспокоит и не ужасает. Да. Мне нравится как то, что я как-то от тебя услышал. Вы, ребята, прошли два экономических мы спада, знали, о которых что мы с Глорией даже не знали. Ты говоришь о том пути, который приготовил Бог. Да. Когда вы только-только на него становитесь, Слово Божье является светом стезе вашей. Оно освещает вам путь. Вы даже не особо можете посмотреть вверх из-за всех этих бедствий, из которых вы вышли в своем мышлении. Вы сфокусированы да. вот на этом. И для вас зажегся свет. Но в Притчах 4, 18-19 говорится, «Стезя праведных становится...» светлее и светлее. светлее. И светлее. Да. Этот цвет становится все ярче и ярче, и вы получаете больше откровения да. об этом пути, на который вывел вас Бог. И все становится больше, лучше и сильнее, и вы начинаете видеть уже чуть дальше впереди себя, чуть дальше эту дорогу впереди. Да. Слава Богу! И чем дальше вы можете видеть, тем а лучше да. она выглядит. Разве это замечательно. это замечательно. Когда я только начал в 69-м году, как я уже раньше говорил, я был абсолютно шокирован, что Матвей, Марк, Лукай и Иоанн написали одну и ту же историю. Да. Понимаете? И у тебя в то время записи твоих проповедей были на бобинах. И одна женщина привезла мне записи всех тех собраний, которые ты проводил в Шрифпорте. Да. И я включил первую бобину, и когда ты сказал, «Откройте свои Библии на послании к Ефесянам», то благодарение Богу за кнопку «Стоп», потому что я понятия не имел, где было послание к Ефесянам. Я открыл Библию о главлении, нашел Ефесянам. И ты зачитывал там что-то, и затем ты начал разъяснять. Я этого не понимал, но благодарение Богу за стоп и перемотку. Да. Чтобы я мог переслушать тебя еще раз. Для меня все это было абсолютно незнакомым. Если бы ты читал автомобильный журнал, посвященный гонкам, я бы шел Конечно, с тобой в ногу. Потому что это все, что я читал, но я ничего не знал о Библии. Но после того, как я часами делал это изо дня в день, Моя семья ложилась спать, а я не спал всю ночь, слушая и читая и слушая как ты говорил об этом. и однажды в один прекрасный день пришел свет. И то, в чем я еще несколько дней назад не видел абсолютно никакого смысла вдруг я вижу это, я понимаю это И когда это происходит, вы просто вскакиваете, выбегаете из той спальни, в те дни я, в буквальном смысле слова, выбегал из нашего маленького дома в Шрифпорте, штат Луизиана, и бегал вокруг него, восклицая. И моя теща и тесть думали, парень выжил из ума. Но это было такое откровение, что я просто не выдерживал. Это что-то самое очаровательное, что-то самое приносящее удовлетворение, что только может произойти с человеком, когда свет откровение от Бога, да. который сотворил вас, приходит ваш дух. О, он приносит вот это удовлетворение. Все остальные вещи, которые приносят удовлетворение, да. все другие вещи, во плоти, в разуме и так далее, они имеют такой кратковременный они с этим эффект. Не они горят буквально минуту или две, да. а это просто продолжает гореть, да. и оно горит все сильнее и становится все ярче да. и ярче. Вы подбрасываете очередную порцию, и оно начинает гореть еще ярче. Я удовлетворен и насыщен, как говорится в 90-м псалме. Я буду с тобой в скорби и долготою дней насыщу тебя. Что пользы жить долго и не быть удовлетворенным и насыщенным. Но да. это единственное, что может удовлетворить да, вот человека. Оно, Ничто с этим не сравнится. Вот, оно. вот уже 53 года для меня, 55 лет для тебя, но по-прежнему производит с нами то же О, самое. Да оно никогда не становится скучным. Оно никогда не становится скучным. Это не какая-то обязанность, это не какое-то задание, это не что-то из серии «Тебе нужно почитать Слово Божье». Есть много вещей, которые мне нравится делать, но ничто не нравится мне так, как изучение Слова Божьего. И ты также затронул один момент, что большинство христиан, есть миллионы христиан, которые понятия не имеют, что это даже доступно. Мне нравится летать на самолетах. Мне нравится управлять катерами. Если там есть какой-то механизм, двигатель, то в этом есть что-то, что мне нравится. Мне нравится кататься на мотоциклах. Мы вместе катаемся, плаваем, летаем и так далее. Мне нравилось все это еще до того, как я узнал Господа или узнал что-либо о Его слове. Но теперь, Джерри... Когда в моей жизни есть о, да. Его Слово, я получаю намного больше от тех вещей, которые Бог дал мне для наслаждения. Сейчас я сажусь в свой самолет, и это просто, о, говорю тебе, радость Господа просто накрывает меня с головой. Это приносит мне удовлетворение, в то время как раньше эти вещи не приносили мне удовлетворения. Оно улетучивалось буквально через мгновение. А теперь, благодаря Господу и благодаря радости Господа и так да. далее, оно никуда не уходит. Эти вещи являются результатом того, что ты узнаешь да. из Слова Божьего. Да. да. Понимаешь? Они являются теми вещами, которые произвело Слово Божье. Мне не нужно было самому заставлять это происходить. Это сделало Слово Божье. Благословением. Каждый раз мы отправлялись в очередную поездку. Летели на служение. Наш самолет уже стоял на взлетно-посадочной полосе. И, как я обычно делаю, я говорю: Отец, я просто провозглашаю кровь Иисуса над этим самолетом, надо мной, над Дуэйном, когда мы будем его пилотировать, и над всеми, кто находится в нем для защиты и так далее. Ангелы Божьи поднимайте нас, да не приткнемся, о а камень ногою своей. И знаете, да. когда вы так молитесь, вы склонны говорить громче. Мне это нравится. И я просто сказал, «Господь, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя». И я потянулся к рычагу управления дроссельной заслонкой. И когда я это сделал, во мне поднялось это знание, этот момент откровения и знания того, что Богу это нравится. Да. И чем его может взять самолет, который летит со скоростью всего 600 миль в час? Потому что я наслаждаюсь Именно. им. Потому что я наслаждаюсь им. Потому что он смог мне его дать. И дьявол не имеет к нему никакого да. отношения. И вдруг... Это Бог и сыновья. Ему это нравится. Почему? Потому что это благословляет меня. Да. Он загрузил меня в тот день, благословениями. Аминь. И он хочет делать это каждый день. Каждый день. Каждый Слава день. Слава Богу. О, а и, Богу. и наше время подошло к концу. О, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя, мы открываем наше сердце и разум, чтобы получить откровение с небес в отношении того, что Ты совершил для нас, Господь Иисус, что Ты совершил в нас, и что Ты продолжаешь совершать для нас и в нас. Мы просто прославляем Тебя и благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня нашего гостя Джерри Савейла. Спасибо. Джерри, это были мощные две недели. Слава Богу. Говорю тебе. О, это мы было... провели время, не так Так ли? насыщенно и так здорово. И я снова вспоминаю, как мы вчера говорили, что свет, освещающий стезю праведного, продолжает становиться все ярче и да. ярче. Аминь. Да. И, говоря это, и видя это, чем ярче он становится, тем больше вы видите. И вы можете иметь все да. то, что вы видите в Верно. Духе. Аминь. Верно. Слава Богу. Мы говорили о благословенной жизни, мы говорили о хорошей жизни, мы говорили о привилегированной жизни, и это все одна и та же жизнь, которую Бог для нас да. приготовил. Я думаю, что сегодня нам следует обратиться к 54 главе Исаи. И там говорится о победоносной жизни. Слава Богу. Слава. Аллилуйя. Хорошо. И я думаю, это то, о чем телу Христову нужно сегодня знать больше, чем в любое другое время. Потому что сегодня в нашем мире много всего происходит. Много хаоса, много проблем. Люди испытывают боль и страдают, и многие люди не знают, куда обратиться. Многие люди сдались и признали себя побежденными. И они не должны это делать. Божьи люди Нет, должны не должны сдаваться. Нет, не должны. Чтобы сатана не подбросил нам на нашем пути, благодарение Богу у нас есть это обетование от Бога. Исайя 54, 17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Да. В расширенном переводе Библии говорится, «Триумф и победа над противником — это наследие слуг Господа». «Триумф и победа над противником — это наследие слуг Господа». Слава Богу! Это указывает на мое право по завету — быть победоносным, что мне никогда не нужно настраиваться на то, что я где-то выиграю, где-то проиграю, что это мое право по завету — всегда быть победоносным. Безусловно. Аллилуйя! И вот почему как я только что и сделал я начал сисаая 5417 так делает большинство людей но давайте вернемся к 16 стиху мне это нравится это говорит Бог вот я сотворил кузнеца которые раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела и я творю губителя для истребления. Если вы не будете изучать всю остальную Библию, складывается впечатление, что Бог говорит: Я являюсь тем, кто сотворил дьявола, чтобы он приносил истребление. Да, и это неправильно. Но это трактор. не то, что Он говорит. Да, это он говорит трактор. совершенно не это. Бог действительно сотворил Люцифера. Тогда Он не был известен как дьявол или Сатана. Когда Бог сотворил Люцифера, Он был помазанным херувимом. В своем первоначальном состоянии Он был помазанным херувимом. Он занимал высокое положение в Царстве Божьем на небесах. Но Библия говорит, в Нем нашлась гордость. И Он решил, что хочет превознести Себя выше Всевышнего Бога. И во главе третьей ангелов Он восстал против престола Божьего. И когда Он это сделал, пытаясь свергнуть Бога, Он из первых рук узнал, почему Бог назван Всевышним. Да. да. Да. И Бог вышвырнул его с небес. И после этого он стал драконом, змеем, дьяволом и сатаной. Поэтому фактически Бог говорит следующее. Я являюсь тем, кто сотворил Люцифера. И он стал сатаной, губителем. Бог не говорит, я сотворил его для того, чтобы он истреблял. Нет, потому что говорится, что в тот день, в который он да. был сотворен, он был совершенным. И потом да. в нем нашлось беззаконие. Поэтому он не был губителем. Сатана стал сотворен. губителем, выбрав это. Да. Хорошо. Он хотел быть выше Всевышнего Бога. Но вы не подниметесь выше Всевышнего Бога. Нет. Нет такого понятия, как более Всевышний. Да. Выше Всевышнего уже невозможно быть. И тогда Люцифер стал губителем. Я верю, что именно это Бог и говорит. Вы должны прочитать 16 стих, и тогда 17 стих обретает еще большую силу. Я верю, что Бог говорит следующее. «Я сотворил Люцифера. Он стал сатаной, губителем. И поскольку я являюсь тем, кто сотворил его, я беру полную ответственность за его действия». Я обещаю вам, ничто из того, что он будет пытаться против вас предпринимать, не будет успешным. То есть ни одно его оружие не будет работать Ни одно из них не сработает. Я прослежу за этим, э, Это Богу. согласуется с третьей главой книги Малахии, где Бог пообещал тому, кто отдает десятину, «Испытайте меня в этом. Я ради вас запрещу пожирающему». Да, слава Богу. Я сотворил его. Я с ним разберусь. Да. Вы просто верьте мне. Разве это не здорово? Разве это не хорошая жизнь? Да. Когда вы знаете, что что бы дьявол не пытался делать, я покрыт Богом. Да. Аллилуйя, это хорошая О, жизнь. Да. Это привилегированная жизнь, благословленная жизнь. Никакое оружие. О, да. И мне нравится расширенный перевод. Там говорится «триумф и победа над противником». Это наследие слуг Господа. Жить в полной победе — это такое же мое право, как и право быть спасенным и пойти на небо. Аллилуйя. Ты должен. Да. Я должен быть благословлен. Я должен жить в победе. Да. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Аминь. То есть мы видим то же самое и в Новом Завете. Эти два местописания согласуются. Да? Не так ли? Бог пообещал это здесь, Иисус приобрел и заплатил за это своей кровью. И Павел продолжает эту мысль и говорит, «Благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать». Разве это не здорово? И религиозный человек скажет, «Невозможно постоянно побеждать. Невозможно О. жить в полной победе». Такому человеку нужно обратиться к Богу и оспорить это. Потому что, похоже, Бог считает, да. что можно. Аминь. Знаете, когда я только начал играть в малой бейсбольной лиге, я играл в бейсбол всю мою школьную жизнь. И я никогда не забуду ту первую команду, за которую я играл. Мы тренировались неделями. И потом была наша первая игра. И тренер выстроил нас в линию там, на бейсбольном поле. Мы готовились провести нашу первую игру. Мы были в восторге. Кучка маленьких парней. На нас была наша форма. Мы были готовы играть. И тренер выстроил нас всех в ряд и сказал, «Так, парни». Важно не то, что выиграем мы сегодня или проиграем. Важно то, как мы проведем игру. По-моему, мне тогда было семь лет, и я подумал, что это самое глупое, да. что я когда-либо да. слышал. Я подумал, если не имеет значения, выиграем мы или проиграем, то для чего мы тренировались? С таким же успехом мы все могли просто прийти сегодня первый раз. Никто никого не знает, никто не знает своей позиции. Если не имеет значения, проиграем мы или нет, зачем тренироваться? Для меня это имело значение. Я приходил на тренировки каждый день. Проигрывать это не весело. Для меня имело значение, выиграем мы или проиграем. Если вы выигрываете, у вас есть возможность участвовать в чемпионатах. Спросите у женщины, которые сказали, что ее ребенок умирает от какой-то неизлечимой болезни. Спросите у нее, имеет ли значение, выиграет она или проиграет. Тот же самый принцип применяется к такой ситуации. Да. по плотски размышляющими проповедниками и имеющими это религиозное мышление. Но ну, знаете, иногда мы побеждаем, иногда проигрываем, никогда не знаешь, вы никогда не знаете, вы никогда не да. знаете, чем все закончится, но мы знаем одно и... да-да-да-да-да. Все вот это уравновешивание, проклятие и благословение, и это неправильно, потому что Иисус... Дал нам победу над смертью. Он дал нам возможность да. торжествовать в жизни. Да. Если вы правильно играете, да. вы побеждаете. Я понял, это играю в бейсбол. Почему команда проигрывает? Ошибки. Да. Они неправильно играли. Они неправильно Если играли. вы исправите эти ошибки, тогда вы будете побеждать. И вполне вероятно, вы будете побеждать каждый раз. Именно поэтому это и называется ошибками. Да. Потому что вы не играли правильно. Да, вы не играли правильно. Понимаете? Слава Богу. Это наше руководство, чтобы играть правильно. Вы играете правильно? И говорю вам, когда вы ходите в его благоволении, то даже когда вы совершаете ошибку, он говорит, Эй, не волнуйся, малыш, за тобой стою я. Да. Мне нравится то, что он судит игру. О, да. Я могу попытаться отбить больше, чем три раза. Я делаю это до тех да, пор, пока не отобьет от судит эту да. игру. слава Богу. Это здорово. Мне нравится то, что апостол Павел говорит нам в 8 главе послания к римлянам. Он говорит, что если Бог за нас, кто может быть против нас? Это римлянам 8.31. И в другом переводе Библии говорится, как мы можем проиграть? Как мы можем проиграть, когда Бог за нас, а не против нас? О, Соедините он. все это вместе. Давайте вернемся к 54 главе Исаи и начнем с 9 стиха, потому что я знаю, что Бог дал тебе потрясающее откровение. Я говорю вам, Он за нас, а не против нас. В 8 стихе Он говорит: В жару гнева я сокрыл от тебя лицо Мое на время. Когда это произошло в 53 главе. Когда Иисус взял на себя грех, болезни, страх, все проклятие. Да. Тогда было то короткое время. Но, вечной милостью, и Джерри, это слово завета, это древнееврейское слово хесет, оно указывает на отношение завета. То есть, когда я за тебя то всем остальным лучше остерегаться, потому что я с тобой в завете, младший брат. Да. Враг одним путем выступит против тебя, и я прослежу за тем, чтобы он убежал семью да. путями. Это то, Это то, что Бог сказал Моисею. И он сказал следующее. Но вечной милостью завета помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Да. Итак, кто здесь говорит? Искупитель. Эй, говорит ваш Искупитель, послушайте. Это для меня как воды Ноя. Позвольте мне у вас кое-что спросить. Будет ли земля когда-либо снова уничтожена водой? Никогда. Никогда этого не произойдет. О, обещал, поклялся. Остановите на улице любого христианина да. и задайте ему этот вопрос. Даже если он ничего другого не знает, да. это он знает. И О, он нет. Не значит, в этом сути. Радуги. Именно для этого есть радуга. И это обетование завета, да. не так ли? Бог дает радугу на небе, чтобы напоминать вам, что этого больше никогда не да. произойдет. Но. О, Джерри!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 «Не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется», — говорит милующий тебя Господь. Аллилуйя. Боже мой, я в восторге от того, о чем проповедую. Слава Богу. Да. Это означает, что Бог больше никогда не будет снова на нас злиться. Никогда. Никогда. Как бы сильно вы все не испортили, когда да. вы приходите к Нему, Он не говорит, «Я не имею с тобой ничего общего, болван, посмотри, что ты вчера сделал». Никогда. Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда. Как вода больше не уничтожит эту землю, так и этого больше никогда не произойдет. Он да. поклялся об этом. Вы приходите к нему и говорите, о, Иисус, о, Господь, я дал здесь маху, о, Бог. И он скажет, хорошо, тебя. все в порядке, я прощу да. тебя, я очищу тебя от всей неправедности. О, но Господь, ты не знаешь, что я сделал. Он не знает, что вы сделали, эй, он узнал об этом не тогда, когда да. вы исповедовали этот грех. И он нет. не злится из-за этого. Почему? Он уже с этим разобрался. Вечная милость. Вечная. Да. Когда Вечная бы вы к нему милость. не пришли, у него никогда не будет разгневанного выражения лица. Он просто скажет, подойди сюда, малыш. Я знаю, что ты все испортил. Да, но знаешь, я убил мою лучшую собаку. Я имею да. в виду, посмотри, что я сделал. О Господь. Нет, нет, нет, нет. Писание говорит, он верен и он... Праведен, чтобы простить нас и очистить нас от всей неправедности. Да. И если он очистил меня, когда? Когда я исповедовал это. Если он очистил меня от всей неправедности, то что осталось? Праведность. Да. Осталась только праведность. Именно. И он скажет, «Эй, малыш, иди сюда, иди сюда. Позволь папе немного с тобой поговорить». О, Здорово, Джей. не так? О, ли? говорю вам, это настолько Я Дьявол насыщенно. пытается говорить людям, «Ну, у тебя нет права на эту благословенную жизнь, о которой они говорят. У тебя нет права жить этой хорошей жизнью, о которой он говорит. О нет, оно у вас есть». Да. Все, что вам нужно сделать, о, да. это сделать Иисуса Господом да. в вашей жизни. И у вас будет такое же да. право как и Кеннета Копленда или Джерри Савелла. Да, он услышит не вас. Важно, что вы сделали. Он услышит вас так же быстро. Да. Иисус сказал, «Любого приходящего ко мне, я ни по какой причине не изгоню вон». Как-то раз я проповедовал в тюрьме строгого режима. И передо мной сидел один уже немолодой человек. Мы были в тюремной церкви. Он сидел от меня на таком же расстоянии, как вот этот стол. И, говорю вам, я начал говорить о некоторых вот этих же вещах, и Джерри, он уже не мог усидеть на месте. Он вскочил и начал кричать. Можно было подумать, что кто-то в него что-то вонзил. Он вскочил и закричал. Он начал бегать по той аудитории. Он просто... О, бог! Он вскочил, трижды оббежал, ту аудиторию упал прямо передо мной и сказал, «О, брат Копланд, о, брат Копланд, возложите на меня руки, возложите на меня руки!» Я возложил на него руки. «О, Иисус!» Он был так возбужден. И он сказал, «О, я буду проповедовать это Евангелие, я хочу проповедовать это». И я поговорил потом с Капиланом после того, как он немного успокоился. Они усадили его на место. Я сказал, «Расскажите мне о нем, сколько по приговору, он должен здесь сидеть, Капеллан ответил. Семьсот лет. Семьсот лет. Поэтому мне не нужно было спрашивать. Понятно, что в свое время он был да, ужасным да, человеком. Действительно уже. Понимаете? Бог благословил да. этого человека. В него попало слово Божье. Боже мой, он уже не был да. тем человеком, который совершил все эти умер. преступления. Да. Тот ветхий человек умер, и он получил откровение о том, что да. Бог на него не гневался. Бог ничего на него не держал. И либо Бог совершит чудо и вытащит его из этой тюрьмы, что раньше происходило, либо что если он будет проповедовать в этой тюрьме всю свою оставшуюся жизнь, Бог будет смотреть на это как на хорошо, сделанную работу. У меня в библейской школе как-то раз учился один человек, он 21 год провел в тюрьме большую часть времени в карцере, и Бог вытащил его оттуда, и он окончил мою библейскую школу и начал проповедовать Евангелие по всему миру, слава Богу. Разве это не что-то удивительное? Но он был приговорен к пожизненному заключению, а Бог вытащил его оттуда через 21 год. И в их тюрьму приехала группа христиан, которые свидетельствовали им. Ты знаешь, о ком я говорю? Это Беа, Дав Морган. Да, я знаю. И когда Беа был в тюрьме, его звали Бешеным Псом. И Дав была в той группе христиан, которые свидетельствовали в той тюрьме. И Господь указал на Беа и сказал, «Вот твой будущий муж». И он был плохим парнем. Злым. О, да. Он отбывал пожизненный срок. И она привела его к Господу. И Бог сверхъестественным образом вытащил его оттуда. И первым делом они приехали в мою библейскую школу, окончили ее и начали проповедовать по всему миру. Слава Богу! Что ж, помнишь, он приехал на утреннее служение нашего мотоциклетного ралли, которое мы проводили здесь, да. на территории нашей миссии. И он подошел, когда я собирался проповедовать на том утреннем служении. Это было одно из первых ралли, да. которые мы здесь проводили. Сцена тогда стояла перед маленьким ангаром, еще до того, как у нас появился большой. Именно там стояла эта прицеп-площадка. И я собирался подняться на нее по ступенькам, чтобы проповедовать. И подошли они, сдав. Что ж, я не знал, кем они были. И он подошел ко мне. Он просто целенаправленно направлялся ко мне. И он сказал... «Я только что вышел из тюрьмы, я отсидел...» Сколько? 21 год? год. «Я отсидел 21 год, и я сразу же приехал сюда. И у него была эта цепочка, которую он для меня сделал. И он сказал, «Я приехал, чтобы привести это вам, потому что я хочу, чтобы вы знали, как сильно я люблю Бога». Да. И да. он надел ее на меня». И он просто да. начал плакать. Да. Он был огромным, как медведь. И он просто, о, б, он настолько чувствительный. Он просто не мог. О, Бог, это так его растрогало. О, и затем да. это растрогало меня. О, понимаете, да? О, это было Как-то раз после библейской школы Господь сказал мне отдать ему мой новый Харли, который я только что купил, или которым я только-только был благословлен. Я проехал на нем не больше 800 километров. И я сказал директору моей школы, «Пусть все соберутся на парковке, когда я туда подъеду». И я подъехал туда на новом Харли Дэвидсоне, Heritage Softail, Classic. И я сказал, «Друзья, я учил вас о вере, осенней жатве, и я собираюсь это продемонстрировать. Б, и Дав, подойдите сюда. Я отдаю вам этот мотоцикл, и я хочу, чтобы вы использовали его как инструмент для евангелизма». И Бео просто начал плакать. И когда он успокоился, он сказал, «Брат Джерри, это первый Харли, которым я владею не потому, что я его украл». И знаете что? Они уехали на том мотоцикле и заехали в продуктовый магазин. Пока Дав был в магазине, он сидел на парковке на этом мотоцикле и продолжал плакать. И один человек, проходя мимо, обратил на него внимание и спросил, «Сэр, у вас все в порядке?» Он ответил, «Да, я в порядке». И тот человек спросил, почему вы плачете? я ответил, Бог только что дал мне этот мотоцикл. И он начал свидетельствовать ему. И первым новообращенным, которым он засвидетельствовал на этом мотоцикле, оказался отошедший от Бога проповедник. И он привел его к Господу. Я об этом не что-то. Да, это что-то. Да. Да, это что-то. Я говорю о человеке, который начал наслаждаться хорошей жизнью. Как-то раз я проповедовал в Великобритании, в Уэльсе, в нью в Уэльсе. Я посмотрел и увидел в зале Б. Я подумал, как он вообще здесь оказался? 21 год в тюрьме. Вам после такого никогда не выдадут паспорт. Да, верно. Понимаете, вы больше никогда не получите такую привилегию. Да. И Бог показывал ему, что он действительно стал новым творением. Тот прежний ветхий человек умер и прошел. И Бог устроил все так, что он получил паспорт, потому что кто-то там попросил его приехать и поделиться своим что-то? И он наслаждался обновленной жизнью. Об этом. Да, это что-то не так. Слава ли? Богу. Говорю вам, Бог так благ. И он хочет, чтобы его благословение и благодеяние проявлялись в нашей жизни каждый день. Каждый день. Аллилуйя. Каждую минуту каждого дня изо дня в день, пока вы не завершите свой путь с радостью с радостью аминь да я служу господу и он благословил мой хлеб и мою воду что означает что всякое обеспечение было благословлено и он отвратил от меня немощи и болезни и число дней моих он делает полным Теперь вы понимаете, почему Давид говорил, и Я буду возвещать твою верность моему да, поколению. Моему поколению. Аллилуйя. И он сказал, и кто я такой, что ты взял меня из хлеба для овец и сделал царем этого великого народа. О, вы Аллилуйя. просто можете это слышать, не так ли? О, слава Богу, наше время пришло. Этот мир, полный греха и хаоса, умоляет о проявлении сынов. Божьих, и наше с тобой время, и таких, как мы. Слава Богу, наше время проявления пришло. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований потому что именно такие указания Господь дал мне в отношении этого много лет назад. И вот место писания, которое Он сказал мне зачитывать и на основании которого это делать, если только Он не будет вести меня делать что-то другое. И в пятой главе послания Галатам говорится, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть...» желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. И потом дальше в шестой главе он говорит, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек? то и пожнет, сеющий в плоть свою, или по велению и водительству своего человека пяти физических чувств, этого естественного человека, от этого естественного человека пожнет тление. Или другими словами, если вы не ставите Слово Божье на первое место, тогда в то или иное время вы будете уступать давлению плоти. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь, зоэ, греческое слово, означающее саму жизнь и сущность Бога, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть Павел говорит, что когда вы слышите, как кто-то учит вас хорошим вещам Слова Божьего, вы принимаете это, и вы вопрошаете Господа и отвечаете на это, сея в это служение. И Именно тогда это Слово становится вашим. Вы сеете в эту жизнь, которая в вас, и оно укореняется. Отец, мы молимся. Пожалуйста, открывай твоим людям, как они могут участвовать в этом служении. И мы благодарим тебя за этого. Имя Иисуса. Просто будьте послушны Духу Божьему. Аминь. Вы благословлены. Мы благословлены. И мы, Канет и Джерри, снова напоминаем вам. Что ж, до новой встречи. Будьте частью хорошей церкви, будьте там частью пробуждения, а также делайте частью своей жизни все то, что вы узнали на этой неделе. Иисус! Господь.